Рецепт приготовления запеканки с макаронами, сыром грейер, сыром чеддер, мускатным орехом и кусочками белого хлеба. Хрустящая корочка из ломтиков белого хлеба придает этой простой запеканке новый вкус. Необходимые ингредиенты, досмотревший ролик до конца. 1. Разогреть духовку до 190 градусов. Смазать маслом большое блюдо для выпечки, отложить в сторону, обрезать корки у хлеба и нарезать маленькими кубиками. Положить хлеб в миску. В небольшой кастрюле на среднем огне растопить 2 столовые ложки сливочного масла. Влить растопленное сливочное масло в миску с хлебом и перемешать, отставить в сторону. 2. Снять кастрюлю с огня. Добавить соль, мускатный орех, черный перец, каенский перец. 3 стакана тертого сыра чеддер и 1 половина чашки тертого сыра грюер. Перемешать и оставить сырный соус в сторону. Большую кастрюлю с подсоленной водой довести до кипения. Отварить макароны от 2 до 3 минут. Откинуть макароны на дуршлаг. Промыть под холодной проточной водой и хорошо просушить. Перемешать макароны с сырным соусом. 3. Смесь вылить в готовое блюдо. Посыпать оставшимся 1 половина чашки сыра чеддер половина чашки сыра гриеры кубиками белого хлеба выпекать до золотистого цвета около 30 минут дать остыть 5 минут и подавать жду ваших лайков и комментариев а теперь ингредиенты сливочного масла 8 столовых ложек белого хлеба 6 ломтиков соли 2 чайных ложки мускатного ореха 4 чайных ложки черного перца Четверть чайных ложки. Каенского перца. Четверть чайных ложки. Макарон. 450 грамм. Количество порций. 1 два Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачного дня!